Поцелуя в закате, и закат поцелуя. Касание ветра руками до дрожи. Губы в губы сбегают неспешно, и твой взгляд оставляет мурашки на коже. Бархат тела в лучах уходящего солнца. Дыхание рядом на смятой постели. Рукой дрожа проводить осторожно, Следы поцелуев оставляя на теле. Брызги вина на хрустальном бокале И шепот ее непоседливых кудрей, Записка о любимом в нагрудном кармане, Люблю и безумно ночами скучаю. Касание пальцев в ее на лице. И тонкий парфюм на изящных запястьях. Быть может, что счастье совсем не в вине. Но я утонул в том изящном бокале.